деревни Пердихи. Стало меньше места для парковки автомобиля, мусор выбрасывается в контейнеры, э, за что мы платим. К моей внучке пришли, которые практически несовершеннолетие, начали ей угрожать. В августе, ну да, через месяц после этого в нашем доме появляется пристройка, во дворе нашего дома появляется пристройка, которая является входом в отель, его ресепшн. А позже, через месяц. Открывается и сам отель под названием «Станция А1». А еще через несколько недель открывается и кафе под названием «Кофейня номер один». У нас на гранировании я Чернёвская, Дарья Олеговна, на моей квартире 16, иду кататься на лифте. Вот, Надо, так сказать, рассматривать общее домовое имущество. Можете так и передать. <рекрасный> То есть дом-то пятиэтажный, по тех паспорту Всего пять прошла, этажей. В нашем доме пристроен шестой, седьмой и минус первый, где он? Вот он. Соответственно, вот так. Меня срезали балки укрепляющие, квартира у меня стала разваливаться, площадку сделали, ни э, трактору никому не вычистить ее. У нас люди с колясками, они не могут просто проехать, выйти, проехать к метро, пройти не ложь. И людям к метро нужно пол, это, полуметровую ступеньку форсировать. Ужас какой-то, чистый архитектурный ужас. В феврале 2018 появился протокол с единогласным решением о принятии в общедомовое имущество лифта. Лифт работает для посетителей отеля только лишь для его клиентов. Нет, а как нет, попасть нет. на минус первый? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. В этом же 2018 году Служба строительного надзора и экспертизы города Санкт-Петербурга подает иск в арбитраж к ИП Рязанову Виктору Александровичу. О сносе объекта самовольного строительства в парадной номер четыре собственников квартир, в котором он и является. В течение прошлого года господин Рязанов проводил ряд строительных работ в отношении оптимизации функционирования своего отеля. А именно, например, расположил газовый котел на втором этаже со входом через окно. В связи с чем, наш дом остался без газа на два месяца. Два месяца жили, жители дома жили без газа с ноября по декабрь, без возможности помыться и приготовить еду. Так как у нас газовые колонки, у нас не было горячей воды. Поставили внизу ресторан, вентиляции нет, им пришлось в эту вентиляцию делать наружу. И по моему окну вот, прошла большая труба. После многократных скандалов они трубу-то убрали, а моторы, которые загоняли в эту трубу, оставили. И в результате получилось, что не наверх выходит это, вся, это и все, что они там делают, а ко мне прямо в форточке. Невозможно нечем дышать. Не, не только даже с закрытыми форточками невозможно дышать. По поводу использования подвального помещения, опять же, без... Который является общедомовым имуществом без нашего согласия и во вред дома. Минус первый этаж был расширен за, за счет того, что опустили пол. Это все влияет на общее состояние дома, по которому в некоторых местах идут трещины, и поставленные маяки об этом свидетельствуют. Часть двора занята да, самовольным строительством под вход в отель. У нас стало меньше места для парковки автомобиля. Мусор выбрасывается в контейнеры, за что мы платим. Но самое-то главное, вот это не просто какой-то дом где-то, черт знает где, на окраине. Это самый-самый центр Петербурга. Дом, вот я вам покажу, это архитектурный память, хоть и двор. Служба судебных приставов Центрального района не выполнила Решение суда в связи с тем, что они не смогли найти нарушений выявить, а также не смогли найти должного ответчика по этому поводу. А теперь не считают, вот, там, жильцы согласны. Да не согласны жильцы. Часть они купили жильцов какими-то подачками, а часть просто считают, что ну, с ними связываться просто. Так они не только, они умудряются, например, к моей внучке пришли, которые практически несовершеннолетия, начали ей угрожать. Там вот одной соседки, она боится даже говорить, и сказали, что они за углом где-нибудь стукнут по голове, никто знать не будет. Семь этажей номеров, которые значатся обычными квартирами. Вот такая простая схема существования российского бизнеса. Я иду в муниципальные депутаты 78-го округа центрального района города Санкт-Петербурга для того, чтобы у меня было больше возможностей решать проблемы, такие, как есть в нашем доме и в городе Санкт-Петербурге в целом. Для того, чтобы чиновники, сидящие на своих местах и получающие зарплату, действовали, не закрывали глаза, являлись на суды вообще выполняли свою работу. И для того, чтобы жители чувствовали защиту и имели ее, когда их права нарушаются.